Михаил Борисович, конечно, Алексей Викторович, благодарим вас за непопытный доклад. И, конечно, в плане карельской диалектологии, для которой существенно также это явление дистрибуции свистящих, шипящих согласных, да, вот, есть над чем подумать. Уважаемая аудитория, прошу вас задавать вопросы. У меня вопрос. Крыжановский Андрей Петрозаводск. У вас получилось преодолеть технические трудности? справиться и получился а, настоящая лекция и научные данные и исторический экскурс а, вопрос у меня и к Алексею Владимировичу а, два вопроса чем вызвана запись разных языков именно кириллицей как вот мы видели в рукописях Бубриха и на четырнадцатом слайде какие вредные высказывания имел в виду Бубрих вот противоставляя им свою публикацию и второй вопрос будет, наверное, к Михаилу Борисовичу. А что имел в виду Трубецкой под алгебраичностью теории Бубриха? Спасибо. Да, спасибо И, большое. Говоря, я, не могу я, я, наверное, вот по, по, по, на последний вопрос. Я, наверное, не, не, не очень хорошо понимаю, что он имел в виду. Там никаких объяснений, собственно, нет. Я думаю, что это можно, можно подумать над этим... Как-нибудь на досуге То есть верно Но, ли это, общем, что это строгость доказать? Надо сказать, что вот судя по его записям, даже вот в этой, в этой статье, которую мы обсуждали, мне кажется, что там действительно у него есть некоторая склонность к таким к формулам и к такому вот, ну не знаю, насчет алгебраичности трудно что ли сказать. Тут я бы сказал, скорее у него широта, широта взгляда на проблемы для него характерно, такая, такая, действительно очень мощный такой взгляд на эти процессы, которые, вот в отличие, кстати, надо сказать, что в отличие от Селищева, который очень подробно рассмотрел отдельные какие-то вот, отдельные процессы, которые происходили, между прочим, даже шире, чем Бубрих, и в южнославянских языках, он там хорватские затрагивал явление палапские, то есть, в принципе, но ну, очень конкретно, вот очень частные такие вещи, да, а у Бубриха, конечно, очень очень широкий такой взгляд на вещи, и, в принципе, это перекликается с современными работами в этой области, по поводу циркумбалтийского вот этого, может быть, даже языкового союза так что это все очень, очень интересно на самом деле. мне кажется что как раз алгебраичность очень здесь подходит как определение для текста бобриха потому что вот когда мы читаем эту рукопись там просто про разные языки материал описывается в одних и тех же словах то есть сопоставлять это очень удобно. Он пишет одну и ту же формулировку, но вставляет туда материал каждого языка. Различный материал, естественно, и получается, что преобразовать это в схемы, ну, вот просто. Там нету таких стилистических вариаций для того, чтобы не повторять одинаковые конструкции. Он не боится вот этого стилистического однообразия, но зато именно что все данные представляются как раз одинаковым, по одинаковой модели. Мне кажется, что вот Трубецкую имел в виду это такую строгую схему, которую следует Бубрих, не задумываясь о каких-то там стилистических или литературных ну, вот, улучшениях. Что касается, почему он использовал славянскую транскрипцию, не знаю, может быть, это связано с периодом войны и каким-нибудь таким отторжением от латиницы, но вообще ведь... Ну, Тоже, честно ясного ответа у меня нет. Единственная гипотеза, что это как-то связано с противодействием латинскому алфавиту и рекламой кириллицы. А что касается вредных гипотетических высказываний, конкретных вредных гипотетических высказываний, мы тоже не можем назвать, с которыми бы прямо спорил Бубрих. Он упоминает там, что гипотезы, существующие в науке по поводу происхождения цоканья, вот субстратная гипотеза, он говорит, что пока они не... гипотезы этого рода мало обоснованы, Они укладываются от рассмотрения вопросов в широком плане языкового бассейна Балтийского моря и соседних мест. Э, кого именно он имел в виду, не знаю. Вряд ли Севищу, вряд ли Шахматова, конечно, который был его учителем. Ну, некоторая такая риторика вот тридцатых-сороковых годов здесь присутствует. Слово вредный, такое маркированное в те времена было. Мы узурпировали все время, коллеги, и заняли уже, по-моему, время, если не двух, уж, да, если не трех, то двух докладов. Я думаю, что нужно переходить к следующему. Спасибо. Очень интересно. статья, и там все описано. Спасибо большое. Коллеги, я хотела вопрос задать, если можно. Да, я Иван Мы не можем отказаться. Потому что я не знаю, кому его больше задать. Вот вы вначале упомянули об этом проекте, издании рукописей Бубриха. Этот проект вообще жизнеспособный или жизнедеятельный? Он продолжается или все как-то затухло? Ну, значит, это скорее... Всего из нашего вот такого коллектива, который кафедры общего языка знания Санкт-Петербургского университета представляет имя хабаристического русского языка, и Виктория Везмечера, самый главный феногравет у нас Гермионова <свят> Вячеслава Гордиенко, которая и ведет общую библиографию работ Бубриха не только опубликованных, но и главное архивных. И это будет когда-то доступно, наконец, это ну, обобщающее обобщающий список всех научных работ Бубриха, неопубликованных. И дальнейшая, конечно, была бы идея все-таки это опубликовать, но тут нужно сотрудничество с серьезными фенограведами и специалистами по конкретным языкам. Но, вот, к сожалению, саранские коллеги сегодня не подключились к нам, где именно этот архив находится. Я просто помню, что несколько было, что лет назад к нам обращались... Несколько лет назад нам обращались наши коллеги из Санкт-Петербургского университета в наш архив с тем, чтобы выявить, что есть у нас и в перспективе, значит, вот все это включить вот в некое общее издание, собрание сочинений. Ну, вот это Румяна Числавовна и была вместе со мной. Да, да, да. А, это да, вы и были. были да. Но, да. Вот, вот, это и да, это моя работа, и я немножко затянулась от составления общего каталога архивных материалов. И буквально на прошлой неделе я об этом рассказывала на конференции архивистов «Минерские чтения» об этом каталоге. То есть уже у нас представление есть о том, какие, где находится материал Google. Это довольно полное собрали мы по всем архивам представление, но это теперь нужно оформить и вот в каком-то виде издать. Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем большое за вопросы.